Доброго дня, друзья! Мы находимся в том самом острове мечты в городе Москва. Я, Василиса, Ярослав и папа Саша пришли сюда отдыхать. Но это достаточно нашумевшее место, поэтому посмотрим, как же относится здесь к особенным деткам. За мной! До самого парка развлечений мы шли примерно минут 10. Любовались каруселями, фонтанами, масштабными декорациями и спотыкались о бордюры. Странно, на сайте написано, вы сможете побывать в Риме, Барселоне и Лондоне, не покупая билеты на самолет. Но, насколько мне известно, бордюров, которые доставляют неудобства всем, особенно людям с повышенными потребностями, в Европе нет. Здесь на каждом шагу. обзорных фото от парка добираемся до развлечений ну что мы на месте посмотрите остров мечты мы здесь мы купили 4 стандартных билета на четверых и нам сразу сказали при входе что василиса не сможет кататься ни на одном аттракционе но зато мы можем пофотографироваться опять фоткаться ну ладно ну что поехали с нами Зайдя внутрь, мы едем по брусчатке. Василису трясет как на тракторе. Отдельных дорожек для колясок нет. А бордюры опять есть. А вот возле зоны Hello Kitty отличное танцпольное покрытие. Масштабы, конечно, подкупают. Хотя, может быть, это от того, что нам не с чем сравнивать. Вы наверняка думаете, Москва, огромные цены на все. Но это не так. Абсолютно обычные провинциальные цены, я бы сказала. Для примера, шарик мороженого 100 рублей. Обычный аттракцион 250 рублей. Паровоз, который может провести по всей территории э, острова мечты, 150 рублей. Цены обычные, доступные всем. Давайте уточним. Мы купили стандартный билет по 500 рублей на каждого. И потом эти 2000 тратили на аттракционы. Но так было далеко не всегда. В первые месяцы после открытия стоимость билетов была в районе 2000 рублей на человека. Пока Ярослав изучал быт черепашек-ниндзя, мы с Василисой отправились наводить красоту. И уже после мейкапа Ярик повел нас в святая святых своих зеленых друзей. Друзья, у нас привал, и мы в настоящей пиццерии самых настоящих черепашек-ниндзя. Просто потому, что они очень любили пиццу. Приятного аппетита! Они оставили нас и без духовной пищи. Василиса не смотреть, она как обычный ребенок может куда-нибудь улизнуть. Посмотрите на нее, на ее бешеные глаза, ей постоянно куда-то хочется увидеть что-то новое. Вот сейчас буквально она остановилась, все это время она куда-то путешествует, у нее свой собственный маршрут, и это меня несказанно радует. А вот и тематические магазины. Честно, что-либо купить не захотелось ни мне, ни детям. Выбор небольшой, остается только 3-4. фотографироваться. Замок Снежной Королевы. Вот и первые трудности. На второй этаж ведут ступеньки, а помощь на входе нам не предложили. Видимо, подумали, что мы справимся сами. Ну вот не справились. А хотелось бы, конечно, посмотреть на парк с высоты. Поэтому мы прогулялись по первому этажу и пошли дальше. А на троне «Снежной королевы» тебе понравилось? Да. Там медведи по краям стоят, да? да? Как медведи рычат? Да. Множество интересных аттракционов, зрелищные декорации и продуманные тематические островки. Но для людей с повышенными потребностями это просто красивый арт-объект. При входе нам сразу сказали, вы не сможете прокатиться ни на одном аттракционе. Плохо, что нам не сказали об этом на кассе. Я в курсе о многих огненных комментариев от родителей особенных детей. И вот я пришла к своему выводу. Парк развлечений «Остров мечты», находясь в столице страны, еще на этапе проектирования не был направлен на инклюзию. Мне бы очень хотелось, чтобы этот выпуск повлиял на строящиеся в данный момент парки развлечений. Мне бы хотелось, чтобы все парки развлечений были доступны для всех. И я не перестаю удивляться новостям из Европы, где высокотехнологичные и доступные аттракционы и даже аквапарки. Мир пришел в музей. Так, мы в зоопарке, в музее. И хочу сказать, что мы ни разу не столкнулись с проблемой доступности среды. То есть все переходы, все соблюдено, ни одной ступеньки нет такой, чтобы нельзя было бы ее преодолеть. Если есть ступенька, то значит есть. На второй спуск. Вот я быстренько покажу. Здесь ну, полностью предусмотрено, чтобы с коляской можно было заехать. Мне бы очень хотелось, чтобы в будущем ситуация с парками развлечений для детей кардинально изменилась и в лучшую сторону.